Друзья, добрался я до воды, там аж на дороге, где-то поля большие вдали стоит машина, а я пешком пригрём сюда. Здесь, конечно, никого нету, почему-то странно, сидит только бочка но мы что-то попытаемся так погнали на воду так друзья короче нашел тут луночку одну вторую поставил эхолот на холоте показывает ого -го, го ход такой рыбы ужас взял взял на мормышечку ну в общем шок клюет вот такая вот мелочь клюет вот сейчас буду продвигаться где-то дальше туда поглубже может там что-то будет потому что здесь эхолот показывает метр восемьдесят пять я на эхолоте убрал мелкую рыбу оставил только большую и среднюю показывает идет рыба на эхолоте как на парад а в итоге вот такая вот мелочь сейчас попробую пойти поглубже вот видите, видите, что делает а в итоге там ничего нету пока зацепишь если зацепишь то какая-то малька вот такая вот пока рыбалка эти три человека которые были уже ушли, они там сидели нет вообще нигде никого. Что-то очень-очень странно. Обычно здесь людей сидит миллион. Тем более сегодня. А, ну сегодня пять. А, нет, суббота. Сегодня суббота, правда, рабочий день. За 8 марта отрабатывают люди. Вот. Поэтому может никого нету. но Хотя не все ж не все же работают. если пенсионеры, которые любители посидеть рыбачить Ну, короче, ребята, поехал дальше. Буду искать глубже. Короче, парни, бурила там лунки в одном месте, в другом. Пробовал холод там ничего нету. Дошел сюда, там везде глубина там метр двадцать, метр пятьдесят. Пришел сюда, здесь глубина эхолот показывает 270 семьдесят. 272, ход рыбы есть, но он вся рыба под верхом. Я только опустил мормышечку и попался такой мне сразу красавчик. Я даже не успел и толком ничего и сам понять, попался такой мне красавелла Вот, За... в общем закормил, выбрал три луночки, закормил. Холод ходит с ума просто. Показывает кучу рыбы. Вот такая опять тюлька попалась. Маленькая. Здесь у меня стоит по два крючка. По два крючка, по-моему, седьмого номера. Или десятого, десятого номера. Да. Вот эти крючки. Вот такие я ставлю. Десятого номера стоят у меня. А закармливал рыбку я вот такой прикормкой лещ-плотва, вот и вот такой чесночный тоже, такими видите, кусочками он идет. В общем, закормил, сейчас посижу, посмотрю, пока эти две лунки будут начнут вот прикормка работать. Здесь на холоте рыба ходит, показывает, Я попробую мормышечкой поиграть. Может что-то как-то и получится. Итак. Поехали. Будем пробовать. Короче, парни, внимание, фига. Вот такая он мелочь. Играется и все. На удочке там вообще тишина. Холод с ума сходит, показывает кучу рыбы. А нифига нет. Вот это сижу, короче, вот так. Играюсь. Вот это. Раз там и такая мелочь выскакивает, как вот уваляется. А так вообще что-то рыбалка, О, мелочевочка, сейчас покажу. Мелочевка играет, И Буду, наверное, собираться домой. кого тебе парад целый идет рыбы райони вот такая играется и все нечего показать парни рыбалка вообще буду, короче, собираться, буду ее выпускать, пусть растет, <связываю> нечего делать, просидел кучу времени, и без толку, в общем, все, собираюсь. Итак, друзья, сегодня рыбалка подошла к концу, начался дождь, буду я ехать домой, уже четвертый час вечера сегодня у нас что у нас сегодня 3 марта у нас сегодня О, суббота 3 марта ну рыбалка не удалась, как говорит Михалыч сегодня клевали одни отсосиновики. да, говорит клевали одни ассасиновики, но не совсем ассасиновики так что была немножко рыбка, вот такая вот, вот такой окунёк один попался, вот такая тюлечка, всякая вот. вот, такая. Ну, в общем, вот этот на сегодня весь, как говорится, улов. Отпускаем мы этих красавцев домой, пускай растут, и радует нас. А мы что такое? Сейчас оживет. Давай, давай, давай. Вот так пошел. Давай, давай, давай, давай. Раз. Раз. Он что, отойдет и поплывет. Отойдет и поплывет. Это она понятное дело не сразу ну в общем друзья что я хочу вам сказать вроде бы как и март месяц, вроде как конец глухозимья, но рыбы нет рыбы нет говорили здесь в мостах это Верхнеднепровский район Депровская область как я уже говорил поселок село Мосты Говорили, здесь таранч на улет по 8 килограмм. Да, нет, нет, нет. по 8 килограмм. И здесь вообще я один. Изначально там было 3 человека, там сидела. Но они быстренько ушли. Говорят, самого брат сидели, ничего не было. Вот так, смотрите. Кто надумал ехать на рыбалку в мосты, пока здесь делать Нечего. Может давление давит, может еще что-то, не знаю. Ну, в общем, на этом пока все. Может быть еще завтра поеду на рыбалку, если будет поводка позволять. А так все, парни, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, дизлайки. Привет всем моим подписчикам. Подписывайтесь на мой канал. Я, конечно, не так часто на рыбалке, но бываю. Вот. Летом, как обычно, спиннинговая будет у нас рыбалочка. А сейчас пока зимняя. Михалыч, передаю тебе еще раз приветик. Удачи тебе. Ты классный блогер. Все у тебя отлично. И не вздумай уходить с ютуба. Да. И я там писал тебе свой номер телефона. Ты мне как-то маякнет. Я перезвоню. Мы созвонимся и может все-таки сдыбаемся на совместную рыбалочку. Замутим что-то такое прикольненькое. Ну все, пацаны. Пока-пока. Всем удачи.